Дорогие друзья, мы продолжаем. Сейчас посмотрим, как установилось соединение, как нас слышит, как реагирует. Да, все, подключения пошли, и мы с вами продолжаем. Итак, друзья мои, вот такое было достаточно тяжелое и теоретическое вступление но друзья мои без него в принципе не понять почему питание имеет такое огромное значение для функции иммунной системы если кто-то сомневается в том что все же питание имеет ключевое значение для функционирования всей иммунной системы я сошлюсь на такой термин как иммунонутриенты вот он родился примерно 30 лет назад если не больше, ну, как минимум 30 лет назад. Что он из себя представляет? Что означает из себя термин иммунонутриенты? По сути дела, все, что мы с вами имеем в составе наших продуктов для укрепления иммунитета, для иммуномодуляции, это не что иное, как иммунонутриенты. Иммунонутриенты – этот термин возник в реанимационной патологии, то есть, когда человек лежачий, больной, не может полноценно питаться, не может полноценно двигаться. У таких людей, находящихся на таком длительном режиме обездвиживания, закономерно ослабевает иммунная система. Ну, просто потому, что он перестает контактировать с внешней средой, с внешними антигенами. Как только мы перестаем контактировать с внешними возбудителями различных инфекций, то есть с внешними антигенами, наша иммунная система тут же угасает. И вот эти больные лежат вот на таком... В очень строгом режиме У них отсутствует полноценное питание Потому что чаще всего они находятся на парентеральном питании То есть им дают искусственные смеси Они не могут сами питаться И ученые, простите, врачи, которые наблюдали за такими пациентами Заметили, что чем дольше они находятся вот в таком режиме Тем прогрессивнее у них снижается активность иммунной системы а чем, чем ниже иммунная система, тем меньше шансов на то, что такой человек выздоровеет. Потому что без активной иммунной системы невозможно представить никакие процессы восстановления, заживления и так далее. И э, эти врачи стали исследовать, а какие компоненты пищи, ну, на поверхности хотя бы, которые дефицитные у таких людей в силу их образа жизни вот такого, непосредственно влияют на активность иммунной системы и могут ее повысить они стали изучать различные компоненты питания среди которых прежде всего были, конечно, витамины, минералы, другие вещества они выделили группу витаминов, минералов и других биологически активных веществ которые имели очень быстрое и очень выраженное воздействие на иммунную систему им помогали для таким больным легче преодолеть вот этот восстановительный период и влияли на иммунную систему, и поэтому они их назвали иммунонутриенты. Из той поры в питании таких больных существует отдельный раздел иммунонутриенты, то есть вместе к различным питательным белковым, жировым, углеводным смесям добавляются специальные комплексы из вот этих витаминов, минералов, которые так и носят такой, до сих пор носят такое название иммунонутриентные комплексы. Их добавляют специально в питание таких больных для того, чтобы предотвратить снижение активность иммунной системы, ускорить процессы восстановления. Это к вопросу о науке. Потому что, когда я говорю о питании, и тем более дальше ухожу в конкретные продукты, многие люди говорят, это как-то несерьезно, иммунная система, причем тут йогурт, причем тут зелень. Ну, друзья мои, вот при том, раз существует такой термин, как иммунонутриенты, и более того, он существует в реанимационной патологии, у людей с тяжелейшими заболеваниями, то уж поверьте на слово этим врачам, такая проблема существует и есть решение этой проблемы, именно с помощью биологически активных компонентов пищи. Итак, что в нашем питании может повлиять вот на те уровни защиты иммунитета? которые я вам рассказал. Но вот речь в данном случае идет о респираторных инфекциях. Мы сейчас не будем в целом говорить о самых разных заболеваниях, с, которых, с которыми может столкнуться человек. Мы говорим о респираторных инфекциях, и вот конкретно о COVID-19. Коронавирусная инфекция, которая вызывает те нарушения, о которых я рассказал в первой части эфира. Итак, две системы. Первая – неспецифическая система защиты. Вторая система защиты – это уже специфическая система за счет синтеза антител которые непосредственно убивают вирусы без всяких болезненных осложнений вот две системы давайте посмотрим как питание может влиять на активизацию защиты нашего организма вот в этих двух уровнях защиты Итак, первый уровень защиты. Казалось бы, как тут повлияешь, да? Ну вот есть респираторные эпители, он выделяет слизь, в этой слизи застревают вирусы, и они выделяются из организма, даже не причинив нам никакого ущерба. На самом деле, для того, чтобы наша иммунная система, простите, наш респираторный аппарат синтезировал эту защитную слизь, нам необходимо поддерживать активный метаболизм в этих клетках. Одним из важнейших э, витаминов, которые влияют на активность э, размножения клеток и так далее, э, и в том числе на синтез таких неспецифических факторов иммунитета, как иммуноглобулина, это такие антитела, которые синтезируются у любых людей и попадают обычно всего в слизь. В кишечную слизь, в слизь, которая выделяется респираторной системой, и вирус мало того, что зацепился, его обманули, он, он связался с силовой кислотой, он застрял в, в слизи, а тут еще иммуноглобулин А, который его может уничтожить. Отличная защита. Понятное дело, что иммуноглобулин А очень слабенький, потому что он не специфический, но тем не менее, а, тут уж, как, как, как говорится, не до жиру был быть бы живым, вирус застрял в слизи, ему совсем некомфортно, а тут еще иммуноглобулин подошел и еще его тяпнул немножко. Ну, то есть совсем плохо. Но чтобы это происходило, наш дыхательный эпителий должен активно работать, должен нормально поддерживать обмен веществ. Для этого, кроме курения, о котором мы с вами говорили, который повреждает его наоборот, нам необходимо обеспечить наши клетки определенными веществами, которые влияют на своевременную регенерацию этих клеток, на обновление, на постоянный синтез лизи. Они должны постоянно обновляться. Среди них витамин А. Важнейший иммуномодулятор. Вот Одна из его функций заключается в том, что он поддерживает целостность любых защитных покрытий. Будь то кожа, будь то слизистые оболочки, это самые главные первые защитные элементы, через которые не может проникнуть вирус. Чем меньше в нашем организме витамина А, тем менее, чем более проницаемой становятся и кожа, и слизистые оболочки. Для вирусов, для других повреждающих факторов. Тем меньше иммуноглобулина А синтезируется такими клетками, например, клетками слизистой оболочки. Тем меньше мы защищены. Вот вам первый, самый простейший иммунонутриент, витамин А. Который влияет вот непосредственно на работу первого банального защитного отдела, который, по сути дела, представляет из собой физический фактор ограничения. Это просто банальная защита. Это как бы если вы надели маску. К неспецифическим факторам защиты относятся, например, те же самые натуральные киллеры, о которых я говорил. Так вот, активность натуральных киллеров во многом зависит от наличия в организме больших количеств цинка. Цинк ⁇ важнейший иммунонутриент. Существует такое заболевание. Оно редко сегодня встречается. Это в основном начало 20 века было описано, и тогда встречалось в определенных географических областях. Когда люди, которые находились на однообразном рационе питания, в основном состоящих из бобовых, из большого количества фитиновой кислоты, которая связывает минералы, у них развивался внутренний тяжелый дефицит цинка. И вот тогда врачи смогли описать, а что в условиях дефицита цинка нарушается в организме человека. Ну много что нарушается, но прежде всего очень сильно страдает иммунная система. Цинк является одним из важнейших иммунонутриентов. Он поддерживает активность практически всех звеньев иммунной системы. В данном случае давайте поговорим о первом неспецифическом эшелоне защиты, о тех же самых натуральных киллерах. Для них, для их активной работы, а помните, я говорил, что их функция заключается вот в чем: вирус попал в клетку. И буквально тут же уже первый натуральный киллер подплывает к этой клетке и уничтожает ее. Их Функция заключается в моментальном реагировании, максимально быстром реагировании и максимально эффективном. То есть они должны максимально быстро и без остатка уничтожить клетку, в которой есть вирус. А для этого им необходим цинк. Вот во второй фактор, причем это я сейчас вам самые поверхностные, самые общеизвестные, самые доступные факторы говорю. Витамин D. В последнее время очень много статей посвящено к тому, что витамин D в высоких дозах. От тысячи полутора тысяч а, международных единиц в сутки оказывает очень мощный а, эффект стимуляции иммунной системы а, точных организмов непонятно но понятно одно что по своему строению витамин d это по сути дела не витамин это гормон а, потому что по своему строению он очень сильно похож на наши стероидные гормоны а, и очевидно, что он вмешивается в огромное количество процессов, где участвуют различные стероидные гормоны. И, соответственно, за счет такого активного вмешательства в разные процессы в нашем организме, он, конечно, может влиять и на иммунную систему. Но... Еще раз повторяю, точного механизма нет, я это говорю вам просто анализируя научную информацию и просто отвечая на вопросы тех людей, которые нам задавали вопрос, что вот витамин D это панацея от всего. Друзья мои, да, витамин D ⁇ один из элементов иммунонутриентной стратегии, но только один и недалеко не самый изученный на сегодняшний день. Поэтому давайте обратимся к тому, что более изучено. Поэтому вот я сейчас иду к максимально эффективным и доказанным веществам. От менее значимых и менее доказанных, к наиболее значимым и к наиболее доказанным. Антиоксиданты. Ну вот про витамин я сказал. Он влияет непосредственно на целостность и защиту наших слизистых покровов, на синтез иммуноглобулина А. А теперь поговорим о витамине Е и витамине С. Помните такого ученого, как Лайнус Спойлинг? который рекомендовал при гриппе, при острых простудах, при острых респираторных вирусных инфекциях очень высокие дозы витамина С. И действительно эффекты были, действительно эффекты показаны, что при назначении достаточно высоких доз витамина С повышается эффективность иммунного ответа. Однако, к сожалению, до сих пор точного ответа на вопрос, как влияет витамин С, нет. Одно, но одно есть точно доказанное. Дело в том, что любой воспалительный процесс, процесс уничтожения зараженных вирусом клеток – это воспаление. И те же самые интерфероны, которые выделяются в ответ на проникновение вируса в организм – это провоспалительные вещества. Вот любое воспаление – это прежде всего огромная угроза клеткам. То есть чем больше в очаге воспаления свободных радикалов, тем больше количество клеток здоровых может погибнуть. В том числе очень важных для дыхательной системы тех же самых клеток, отвечающих за газообмен. В том числе от свободных радикалов могут погибнуть те же самые иммунные клетки. И поэтому природа наградила иммунные клетки гораздо большим содержанием естественных антиоксидантов. То есть если мы с вами возьмем лимфоцит который в крови и в нашей циркулирует и является элементом иммунной системы, и красную кровяную клетку, то есть эритроцит, который несет кислород и обеспечивает обмен кислорода в легких. И сравним их по содержанию витамина Е, одного из важнейших антиоксидантов. Так вот в лимфоците витамина Е в 10 раз больше. Это говорит о том, что природа специально предусмотрела защиту иммунных клеток, потому что они постоянно контактируют с огромным количеством, в силу своей специфики, с огромным количеством свободных радикалов. Так вот, витамин А, витамин С и витамин Е, вот эта троица, это важнейший антиоксидантный комплекс, который не обладает непосредственным иммуностимулирующим действием. Но защищая иммунные клетки и активируя их бактерицидные и верицидные свойства, он тем самым способствует более эффективному иммунному ответу. Ну, то есть Представьте себе, иммунные клетки, лишенные этих антиоксидантов, вступают в борьбу, конечно. Они могут оказывать свои иммунные защитные функции, но не имея вот этой надежной защиты – они очень быстро погибают. И мы истощаем свой защитный ресурс. Если наши иммунные клетки содержат достаточное количество антиоксидантов, условно говоря, срок их службы и использования удлиняется. Вот это я на простых словах сейчас вам пытаюсь донести. Поэтому, когда Лайонис Полинг давно, 40 лет назад, рекомендовал ударные дозы витамина С, он, по сути дела, это и предлагал. То есть он тем самым... Повышал количество боеспособных действующих иммунных клеток за счет антиоксидантной защиты. Итак, антиоксидантная защита, цинк, витамин D. Вот три вещи важных, о которых мы с вами проговорили. Это вещи, которые относятся к антиоксидантным комплексам, простите, к витаминам и минералам. И я вам постарался показать, как они влияют непосредственно на работу иммунных клеток. Зачем они важны? Почему очень высокий уровень обеспеченности антиоксидантами и цинком очень важен в процессе подготовки к любому вирусному бактериальному сезону? И почему в процессе защиты необходимо очень быстро обеспечить свой организм большим количеством антиоксидантов? Потому что если случится инфекция то ваши иммунные клетки будут уже защищены, они смогут больше служить и более эффективно справляться с инфекцией. А теперь мы переходим к самому главному. Помните, я говорил, что я сейчас буду двигаться от общих иммунонутриентов, то есть которые влияют как-то опосредованно на иммунную систему. То есть мы не можем сказать, что витамин С каким-то образом конкретно повышает точный механизм иммунной защиты. Мы не можем это сказать и в отношении витамина Е. Мы понимаем, что это как-то опосредовано через активизацию защиты от свободных радикалов. Но точного механизма нет. Они очень важны и они очень нужны. И помните, я говорил, что при дефиците цинка развивается тяжелейшая иммунная недостаточность в организме. Но абсолютно точных механизмов мы не знаем. Поэтому мы принимаем на веру, что вот эти три антиоксиданта, цинк, абсолютно точно нужны для поддержания иммунной системы для активной работы иммунных клеток но мы сейчас переходим к самому важному и к самому интересному а именно мы переходим к кишечнику как кишечник влияет на активность защиты против респираторных инфекций вот смотрите помните я говорил что наша кишечная трубка это главные входные ворота огромного количества антигенов, то есть вирусов и бактерий. И они могут вызывать тяжелейшие, иногда смертельные заболевания. И для того, чтобы выжить в эволюции, природа сосредоточила в клетках, э, в кишечнике, не в самих клетках кишечника, а непосредственно под ними, то есть непосредственно в прямом контакте с клетками, которые э, покрывают внутреннюю поверхность кишечника, огромное количество иммунных клеток. Они там как сторожевые посты, они разбросаны на протяжении всего толстого кишечника, то есть там, где высвобождается и формируется самая большая антигенная угроза, где формируются самые благоприятные условия для развития вирусов и бактерий. Они как сторожевые посты раскиданы по всему кишечнику. Их там огромное количество, друзья мои, в кишечнике сосредоточено, еще раз напомню, 70% всех иммунных клеток нашего организма. Потому что этих постов там очень много. Как происходила стимуляция иммунной системы раньше? Постоянно, мы же ведь жили в негиенических и антисанитарных условиях, и постоянно в наш кишечник поступали те или иные антигены. Эти антигены в виде вирусов или бактерий постоянно раздражали эти иммунные клетки, и они постоянно находились в степени готовности. Как только какой-то антиген, Бактериальный или вирусный поступал в кишечник и грозил развитием тяжелой э, вирусной или бактериальной инфекции. Тут же включались иммунные клетки, которые с одной стороны уничтожали эту бактерию или вирус, а с другой стороны выделяли большое количество веществ, которые всему организму говорили о том, что в организм поступила угроза, необходимо срочно повысить свою боеготовность. Вот через эти вещества, гормоноподобные вещества, они между собой, все иммунные клетки контактируют. Как только в одном месте, в данном случае в кишечнике, возникла угроза, иммунные клетки включаются в обезвреживание этой угрозы, но в кровь выделяют огромное количество веществ, которые всем иммунным клеткам организма говорят о том, что угроза срочно повысить свою боеготовность. И они начинают активно готовиться к потенциальной угрозе. То есть в данном случае это как некий командный пункт. Здесь Формируется тот сигнал для всех иммунных клеток, который им служит самой главной тревогой, самым главным сигналом для повышения боеспособности. Именно так было долгие тысячелетия. Именно поэтому, например, вот многие удивляются, вот как так, вот собаки едят всякую гадость на улице, и ничего не болеют, расстройства кишечника, редко у них встречается, вообще живучие очень, особенно дворняги какие-нибудь. Так вот, друзья мои, в том-то все и дело, что они каждый день тренируют свой кишечник свои иммунные клетки. Да, это жесткий способ тренировки, но он самый эффективный. Кстати говоря, здесь небольшое отступление и очень важный и полезный факт. Проводили исследования между детьми, которые росли... В стерильных домашних условиях и детьми, которые с первых месяцев своей жизни попадали в контакт с домашними питомцами. Собаками, кошками, крысами, любыми другими животными, которые являются источником антигенной угрозы. И потом сравнивали с состоянием иммунитета у тех и других через несколько десятилетий. Так вот оказалось ранний контакт с антигенами животных. У ребенка способствует формированию очень мощной, зрелой и многосторонней иммунной системы. И наоборот, содержание в стерильных условиях приводит к развитию слабой иммунной системы и к большой наклонности к аллергическим реакциям. Это я к чему говорю? Что вот эта антигенная нагрузка через пищу является важнейшим элементом тренировки иммунной системы. Но вы мне скажете, ну мы же не собаки, мы же не можем вот это не немытое все есть. Да, конечно, никто вас не заставляет это делать, тем более, что природа предусмотрела гораздо более эффективный, гораздо более чистый, гораздо более гигиенический способ тренировки иммунитета. Дело в том, что за долгое время существования в нашем кишечнике сформировалась так называемая кишечная микрофлора. В нашем кишечнике, как вы знаете, живет огромное количество самых различных бактерий. И мы легко с ними миримся, потому что они приносят нам огромное количество очень позитивных изменений в организме. И самое главное заключается в том, что это учебные мишени. То есть помните, я говорил, что в непосредственной близости к клеткам кишечника находится большое количество иммунных клеток, которые созревают в лимфатических узлах кишечника и потом мигрируют в стенки кишечника. Там они вступают в контакт с нашей кишечной микрофлорой. Кишечная микрофлора не вызывает болезней. Она вообще для нас нормальная. Но вообще-то говоря, это чужеродные бактерии. То есть они не свойственны нашему организму. И именно на этих учебных мишенях наши иммунные клетки и тренируются. Они получают обучение. То есть это можно как сравнить? Обучить солдат-новобранцев можно на войне. Вот собрали полк новобранцев. Отправили на войну. Конечно, они очень быстро обучатся воевать, но, к сожалению, из них погибнет огромное количество э, совершенно недостойных, не заслуживающих этого людей. Есть другой способ. Отправить этот же полк новобранцев на учения. Они обучатся медленнее, но зато из них никто не погибнет. Вот это и происходит в организме. Когда в наш организм, в кишечник попадает какая-нибудь кишечная инфекция, это военные условия. В этих военных условиях наша иммунная система получает огромную встряску, но при этом наш организм терпит большие убытки, в том числе это может быть смертельная инфекция, понимаете? А когда в нашем организме формируются нормальные микрофлоры, это как учебные мишени. Иммунные клетки мигрируют, новые новобранцы, молодые, только что синтезированные иммунные клетки, мигрируют туда, вступают в контакт с кишечной микрофлорой, обучаются реагировать на чужеродные клетки. И, поэтому, и при этом, помните, я говорил, как только они вступают в контакт с чужеродными клетками, они не просто обучаются, они еще дают сигнал для всей иммунной системы. А помните, в первой части эфира говорил о том, что существует ось между легкими и кишечником. И иммунные системы легких кишечника тесно между собой эволюционно взаимосвязаны, потому что когда-то давно легкие были частью кишечника. Давным-давно. И поэтому, когда э, иммунные клетки кишечника вступают в контакт э, с микрофлорой, они обучаются, они созревают, они становятся полностью боеготовыми, боеспособными иммунными клетками но плюс ко всему они выделяют в организм большое количество сигнальных молекул которые служат своего рода сигналами для клеток других органов и систем, в частности легких для повышения своей боевой готовности то есть условно говоря вы тренируете свои клетки кишечника, а через это тренируются клетки иммунной системы если кто-то не может мне поверить на слово, то я вам расскажу данные очень интересных научных исследований. Так вот, смотрите, какие интересные исследования на сегодняшний день существуют, которые говорят о том, что активно, наличие нормальной кишечной микрофлоры через активацию иммунных клеток кишечника влияет на активность а иммунитета в целом. Брали группу людей, как раз в тему сегодняшнего прямого эфира, старше 70 лет, которым ставили противогриппозную вакцину. Как я уже сказал, у большинства людей в возрасте старше 70 лет снижается естественным образом иммунная система. И поэтому надо защитить их от гриппа, а надо сказать, что грипп также опасен в этом возрасте, как и коронавирусная инфекция, так вот грипп в этом, чтобы защитить их от гриппа, существуют целые масштабные кампании по антигриппозной вакцинации. Но проблема в том, что у таких людей эффективность вакцины всего лишь 30-40 Но не реагирует вот, ослабленный возрастом организм на вакцину, не может он реагировать. И, соответственно, у ученых стоит дилемма: а как все же защитить это очень уязвимое для таких болезней? часть населения Это же дилемма, кстати говоря, станет когда синтезируют коронавирусную вакцину вот все говорят, мы сейчас синтезируем вакцину и все мы забудем, друзья мои будет та же самая проблема, потому что в возрасте старше 70 лет ответ на противогриппозную вакцину 30-40% и соответственно мы не можем ввести туда какие-то другие иммуностимуляторы, потому что мы вообще нарушим иммунную систему и так наладан дышащую и поэтому Ученые с разных сторон заходят и пытаются понять, а как можно повлиять. И вот очень интересные данные связаны с тем, что прежде чем вводить иммунную вакцину против гриппа, этой группе больных на определенный период времени, это от нескольких недель до нескольких месяцев, вводят в организм пробиотики. То есть культуры, живые культуры лакта и бифедобактерий, которые приживаются в кишечнике, размножаются, вытесняют условно-патогенную микрофлору в кишечнике и начинают стимулировать за счет этого, поскольку их количество становится все больше и больше, ведь курс достаточно долгий, да, становится все больше и больше, они начинают стимулировать иммунные клетки кишечника, которые уже угасли. Еще раз поминаю, это возраст 70 лет. Они уже угасли в силу возраста. Но введением дополнительного количества пробиотиков мы их стимулируем. Они начинают размножаться, они начинают обучаться, и они начинают выделять в организм сигнальные молекулы, которые доходят до клеток иммунной системы легких. И после этого, вводя гриппозную вакцину, мы получаем гораздо более эффективный результат, гораздо лучшую серопротекцию, гораздо лучшую сероконверсию. Вот вам пример. Казалось бы, мы ничего не сделали. Мы человеку дали, по сути дела, концентрат обычного питательного пищевого вещества, йогурта. Дали человеку на протяжении определенного курса, от нескольких недель до нескольких месяцев. А результаты вакцинации улучшились полтора-два раза. Все. Вот вам и связь, кишечник легкий. Понимаете? Или другая обратная ситуация. Ответ на... Противогриппозную вакцину даже у молодых людей очень сильно снижается, если у них до этого был курс интенсивной антибиотикотерапии. Что происходило? Длинный курс антибиотикотерапии убивает все бактерии в организме, в том числе и нашу кишечную микрофлору. Количество активных представителей кишечной микрофлоры снижается, антигенная нагрузка на иммунные клетки кишечника снижается, они перестают синтезироваться в большом количестве, они перестают обучаться и они снижают синтез сигнальных молекул. На этом фоне ослабевает иммунная защита респираторной системы и вводя такому человеку, пусть даже молодому, противогриппозную вакцину, мы получаем низкий ответ. Понимаете, как тесно связан кишечник и а, легкие, и другие части нашей иммунной системы? А особенно легкий кишечник, потому что, еще раз повторяю, эволюционно они очень тесно связаны между собой. Поэтому, друзья мои, банальный йогурт Мечникова, который мы с вами вводим в свое питание, а, или концентрированные культуры бифидо- и лактобактерии, об этом я чуть-чуть попозже дополнительно поговорю, это Казалось бы, банальная пищевая часть банального рациона. Ну, подумаешь, я ем йогурт. Казалось бы, как он может повлиять, друзья мои? Он влияет самым древним эволюционным способом. Через учебные мишени в виде нормальной кишечной микрофлоры, а в данном случае в виде бифидо- лактобактерий. Но здесь сразу возникает вопрос, а какой йогурт и как понять, йогурт окажет влияние или нет? Друзья мои, ну, во-первых, йогурт, у йогурт, рознь. Вы знаете, если вы спросите человека на улице, простого, обычного, без больших, неотягощенного большим э, знанием различных э, нутрициологических терминов, что такое йогурт? Большинство людей скажут, ну, это такая сладкая фигня. Малиновый, абрикосовый, красный, желтый, зеленый, сладкий. Друзья мои, вот... Э, Йогурты вот этого длительного хранения, который мы привыкли в последнее время считать десертами, это не йогурты. Вот, пожалуйста, не называйте их так. Это какая-то банальная замазка из крахмала, загустителей и следов молока, которая не содержит никаких живых и лактобактерий но считайте, что это просто заварной крем. Что такое настоящий йогурт? И что такое йогурт, который произведет стимуляцию, доказанную стимуляцию иммунных клеток. Вот, например, кефир можно считать влияющим на иммунную микрофлору кишечника? Наверное, да, но точных исследований нет. Точные исследования есть только в отношении бифида и лактофлора. А как вот отличить, что такое бифида, а что такое лактофлора? Вот, друзья мои, очень легко. Настоящий йогурт который образовался в результате активного размножения бифида и лактофлоры, так называемой болгарской палочки, или еще ее называют палочки Мечникова, представляет из себя очень густой сгусток, в который можно поставить ложку и она не будет падать, который имеет достаточно кислый вкус. Вот кто был на Кавказе и слышал такие термины, как мацони или мацун, вот этой или айран, но только не тот жидкий, который, опять же, продается у нас в магазинах, а тот, который в горах готовят. Вот этот твердый сгусток молока, образованный термофильными палочками. Почему термофильными? Потому что такие йогурты ставят в термостат, обычно 37-38 градусов. И вот этот сгусток и есть носитель большого количества бифидо- и лактобактерий. А вот то, что вы видите жидкое, и где там написано... На этикетке КОЕ, колония, образующая единица, есть такая аббревиатура, которая характеризует количество живых бактерий в составе того или иного кисломолочного продукта. Если КОЕ меньше 10 в 7 степени, но ну это, друзья мои, это просто... Вкусный, прекрасный продукт, но он не обладает иммуностимулирующими свойствами. Если вы хотите достичь иммуностимулирующих свойств, если вы хотите, чтобы бактерии прижились в кишечнике, размножились и начали оказывать свое иммуномодулирующее действие на клетки, иммунные клетки кишечника, доза должна быть 10 в 9, 10 в 10 степени. И поэтому здесь встает вопрос, а может быть тогда лучше использовать концентраты? Но сейчас есть технологии приготовления концентрированных э, спор э, живых бифидо и лактобактерий, которые концентрированы в виде в виде капсулы можно принять и обеспечить сразу очень высокую дозу. Здесь тоже, если такой препарат покупаем в аптеке, обращаем внимание, сколько содержится в суточной дозе. Помните, 10 в 9, 10 в 10. Это для нас ну, как бы очень важный, важная цифра. 10 в 9, 10 в 10 меньше не нужно. Второй момент, который мы должны понимать. Бактерии, которые мы покупаем в кишечнике, могут быть мертвыми. А если они мертвые, они могут оказать иммуностимулирующий эффект, короткий. Почему? Ну, потому что, смотрите, вы, вы приняли большое количество мертвых бактерий. Звучит не очень, да, согласен? Ну, вот так получилось. Съели э, десяток-другой миллиардов мертвых бактерий. Они попали в кишечник, и они оказали антигенную нагрузку в любом случае. То есть, краткосрочный эффект стимуляции иммунитета будет, Потому что в кишечник попали антигены. Но длительной стимуляции не будет. Для длительной стимуляции необходимо сформировать здоровую, размножающуюся и самоподдерживающуюся кишечную микрофлору. А мертвые бактерии не могут ее создать. Они пришли и ушли. все. Они оказали кратковременный иммуностимулирующий эффект, но только кратковременный. Поэтому важно, чтобы они были живыми. А для того, чтобы они были живыми, необходима специальная микрокапсуляция, которая защищает их от действия желудочного сока и внешней среды. Поэтому, выбирая препарат, вы должны понимать, живые это бактерии или нет. Третий очень важный момент. Если это речь идет о капсульных продуктах, да и вообще, если это речь идет о живых бактериях, вы должны понимать, что они там могут быть по факту. Но они должны для того, чтобы попасть в кишечник, пройти через кислотную среду желудочного сока. И это крайне негативная для них новость, очень плохая новость. Большинство не выживут, не выживут. Поэтому, когда мы идем в аптеку, мы обращаем внимание на такую аббревиатуру: ДР капсулы. ДР капсулы это специальные капсулы, которые еще по-другому называются кишечно растворимые. То есть они не растворяются в желудке, но растворяются только в кишечнике. Поэтому, смотрите, внутри ДР-капсулы содержатся живые бактерии. Они проходят через желудочный сок и попадают в кишечник. И там начинают размножаться. Вот это очень важный момент. Обращаем внимание. 10 9 Два. Живые бактерии. 3. кишечно-растворимая капсула. Это очень важно. А мне задают вопрос: а как проверить, живые они или не неживые? Очень просто. Если у вас есть сомнения в том, живые бактерии в данном препарате или нет, покупайте одну упаковку, берете молоко, но только молоко должно быть цельное, лучше парное, потому что то молоко, которое мы покупаем в магазинах, оно содержит в себе большое количество антибиотиков. Ну, может быть, вам это не понравится, но это так. Либо антибиотики, которыми лечили коров, либо антибиотики, которые специально вводят молоко, чтобы удлинить срок его хранения, либо это термическая обработка молока, так называемая УХТ-технология, которая убивает как раз бифиды и лактобактерии, поэтому молоко должно быть цельное. Вы берете цельное молоко, деревенское молоко, высыпаете содержимое капсулы в определенное количество, 200-300 граммов, закрываете банку крышкой, ставите в теплое место на ночь. Вот обычно к середине следующего дня там должен сформироваться очень густой сгусток настоящего кавказского, греческого или болгарского йогурта. Это значит, что бактерии живые, они тут же начали створаживать молоко, образовывают эти характерные физико-химические молекулы, которые и отвечают за сгусток йогурта. Если ничего не произошло, то, наверное, мертвые. Итак, друзья мои, вот вам простой йогурт который содержит живые бактерии, которые мы в реальном времени каждый день употребляем в пищу, ну, по крайней мере, на Кавказе, на, в странах Балканского, Балканского полуострова, в Турции э, используется большое количество натуральных живых йогуртов. Вот каждый день мы это употребляем в пищу, каждый день мы тренируем свои иммунные клетки. А посредственно тренируем иммунные клетки той же самой дыхательной системы. Здесь мне угодно сказать, но ведь есть народы, которые вообще никогда не употребляют в пищу молоко. Они же как-то живут, и у них все в порядке. Значит, не так важно наличие естественной кишечной микрофлоры. Такой вопрос мне задают часто, и ответ у меня, конечно, на этот вопрос готов. Друзья мои, да, действительно, в странах Юго-Восточной Азии употребляют очень мало молока или не употребляют вовсе. Но это не значит, что они не сталкиваются с лактой и бифидобактериями. Потому что вместо йогуртов они употребляют огромное количество маринованной пищи. Маринованная капуста, маринованные овощи, маринованные экзотические какие-то травы, какие-то стебли. Маринование вот этих вещей, а в Китае, в Южной Корее, в Японии разновидностей растительных источников, которые маринуют с образованием вот этих закусок, огромное количество. Так вот, в процессе маринования образую процесс настоящего маринования, а не заливка уксусом его, как это у нас принято. Это процесс, который обусловлен как раз лактобактериями. И, кстати говоря, и у нас тоже настоящая квашеная капуста – это богатейший источник лакта и бифидобактерий. Именно они участвуют в квашении капусты Не зря ее называют не соленой капустой, а квашенной, Потому что в процессе приготовления этого продукта происходит квашение Квас по-древнеславянски – это кислота Поэтому это присутствовало в пище всех народов Потому что это самый эффективный способ поддержания активности иммунной системы Если вам все же не нравится если вам не нравится ни йогурт, ни квашеная капуста, ни тем более восточные маринованные овощи, есть другой способ активизации иммунной системы. Есть другой способ активизации иммунной системы, опять же, через кишечную микрофлору. Это пищевые волокна. Что происходит, когда мы потребляем в пищу большое количество зелени, Большое количество овощей, большое количество грубой крупы, большое количество цельнозернового хлеба. То есть всех тех продуктов, которые содержат в своем составе большое количество пищевых волокон. Дело в том, что эти пищевые волокна не перевариваются нашим организмом. Они в неизменном виде попадают в толстый кишечник. А там это прекрасная питательная среда для тех же самых бифидолактобактерий, и других представителей нормальной кишечной микрофлоры. Чем больше в составе вашей, вашей пищи пищевых волокон, тем больше в микрофлоре вашей, вашего кишечника будет бифидо и лактобактерий. И, соответственно, тем больше они будут оказывать иммуностимулирующий эффект на клетки кишечника и опосредованно на весь организм. Соответственно, обращаем внимание на то, что я сказал. В вашей пище обязательно должны быть зелень, овощи, Фрукты, большое количество круп, бобовых или цельнозернового хлеба то есть большое количество источников пищевых волокон. Опосредованно через деятельность микрофлоры кишечника они оказывают мощнейший иммуностимулирующий эффект. Если, опять же, вы хотите что-то в концентрированном виде, ну, то есть вы не можете по какой-то причине употреблять в пищу такое большое количество вот этих а, пищевых продуктов, но не нравится вам зелень но не нравятся вам овощи, тем более вы ненавидите крупы и бобовые. Существуют иммунонутриенты. Помните, я в самом начале при первого эфира сказал. Так вот, пищевые волокна относятся к иммунонутриентам. Они выделены в чистом виде, и их можно использовать в виде готовых препаратов, то есть содержащих высокую дозу концентрированных пищевых волокон. К ним относятся пектин, к ним относятся целлюлозы, к ним относятся различные камеди, то есть растительные слизи Употребляйте тогда такие продукты Если вы хотите быстрого иммуностимулирующего эффекта Берите особые типы пищевых волокон Которые максимально комфортны для вашей микрофлоры И которые окажут максимально быстрое влияние на иммунные клетки О чем идет речь? Ну, Например, такое пищевое волокно, как арабиногалактан вот запомните это слово, это в последнее время один из активно обсуждаемых иммунонутриентов. Это пищевое волокно, арабиногалактан, содержится в некоторых растениях, и оно обладает очень мощным эффектом именно на быстрое равножение кишечной микрофлоры, и более того, непосредственно может стимулировать иммунные клетки кишечника без наличия даже размножающейся микрофлоры, потому что арабиногалактан по своей молекулярной структуре очень похож на отдельные элементы бактериальной стенки многих бактерий, и поэтому попадая в кишечник и контактирует с иммунной клеткой кишечника, а иммунные клетки, помните, говорил, очень близко подходят к просвету кишечника и могут буквально контактировать со многими веществами, находящимися в просвете. Так вот иммунные клетки контактируют с арабиногалактаном по сути дела испытывают такую же стимуляцию, как если бы они проконтактировали с клеткой бактерии. То есть классическая учебная мишень не производит в нашем организме никаких нарушений, но при этом вызывает резкую стимуляцию активности иммунных клеток кишечника. Итак, запомнили, арабиногалактан. Второй очень важный момент. Бета-глюканы, тоже пищевое волокно, содержится в большом количестве в отрубях овса, так что можете есть овсяные отруби, если кто-то их любит или может в большом количестве есть. Можете взять их в чистом виде. Бета-глюканы овса, помимо других своих свойств, ну, в частности, они прекрасно себя зарекомендовали в области снижения холестерина в крови, а делают это они, кстати, тоже через кишечную микрофлору. Так вот, помимо кардиологических своих свойств и качеств, они прекрасно себя зарекомендовали как иммуностимуляторы. Почему? Потому что они являются предпочтительным питательным субстратом для клеток кишечной микрофлоры. А клетки кишечной микрофлоры очень быстро растут, ну, давайте так, простым языком скажем, очень быстро растут на этом питательном субстрате, и, соответственно, опосредованно очень быстро стимулирует иммунные клетки кишечника. То же самое происходит и при более неспецифических пищевых волокнах, просто через более длительный период. Пектин, клетчатка, камеди, целлюлоза – все это тоже будет со временем стимулировать кишечную микрофору, но просто на более длительном горизонте планирования. Поэтому, если у вас речь о быстром, Краткосрочным стимуляции иммунитета Например, у вас стоит задача за 2-3 недели его повысить То тогда обратите внимание, еще раз напоминаю Бета-глюканы и арабиногалактан Они сегодня выделены в чистом виде И они входят в состав многих иммунорегуляторных продуктов В виде биологически активных добавок Или тех же самых фармацевтических препаратов Обратите внимание на это Соответственно, друзья мои, вот в сущности и все. Мы с вами проговорили почти два часа. Мы коснулись того, как защищаться от коронавируса и самое главное, как себя психологически чувствовать на фоне всех тех новостей, которые вы слышите. А самое главное, вы поняли одну простую вещь, что самым главным иммуномодулятором в нашей жизни является наше питание. Правильное питание, которое стимулирует работу кишечной микрофлоры кишечная микрофлора опосредованно тренирует и способствует созреванию иммунных клеток кишечника созревающие иммунные клетки кишечника выделяют в организм в кровь сигнальные молекулы которые активируют клетки иммунной системы то есть казалось бы мы употребляем в пищу зелень, йогурт квашеные овощи те же самые, мы правильно питаемся и мы защищаем свою кишечную микрофлору а через это мы более готовы к противодействию любым респираторным инфекциям. Потому что, еще раз повторяю, есть ось, легкий кишечник, а лимфатические узлы грудной клетки и лимфатические узлы кишечника тесно между собой общаются, обмениваются сигнальными молекулами и предупреждают друг друга об угрозе, которая возникла либо здесь, либо здесь. И поэтому, тренируя, 70% своих иммунных клеток, которые, напоминаю, сосредоточены в кишечнике, мы опосредованно тренируем и все другие клетки. Итак, резюмируя, перечисляю вещи, которые вы на сегодняшний острый период должны запомнить. Антиоксиданты А, витамины А, Е, С в высоких дозах. Цинк обязательно в высокой дозе. Живые культуры бифида и лактобактерий в высокой дозе, живые и в кишечно-растворимой оболочке. Пищевые волокна как в целом, так и а, пищевые волокна так называемого быстрого действия, бета-глюканы и арабиногалактан. Вот это все части нашей обычной пищи. Вот это в принципе правильно питающийся человек получает каждый день. И поэтому, в принципе, правильно питающийся человек, даже в условиях вот этой коронавирусной шумихи, чувствует себя отлично, абсолютно спокойно и уверенно. Так как чувствую себя я, находясь сейчас, четвертую неделю подряд, в городе Рим. До встречи в следующем прямом эфире, на котором мы поговорим уже в целом о витаминах, о минералах, о том, как они влияют на иммунитет и в целом на наше с вами здоровье. Поэтому встречаемся через неделю на прямом эфире, посвященном витаминам, минералам и нашему здоровью. Плюс ко всему, я уверен, что за эту неделю появится новая информация о коронавирусной инфекции, которой я, конечно же, с вами поделюсь первым. До встречи, всего доброго, спасибо за внимание.